Привет, друзья, подписчики, коллеги, с вами дядька Деманоид. В новых очках и на канале Земля Наша. Сегодня будет рассказывать очередную эпопею про подводный мир, вернее про свой аквариум. Стараюсь делать это быстро, потому что сейчас придет из школы ученик. Я занял его место. Ну в общем. Нет у меня времени на долгие вот рассуждения. Вот смотрите, довольно чистая вода, хотя если приглядеться, пыль видно. Это я взбаламутил, вот видите, яму вырыл, Доставал грунт, с какой целью чуть-чуть попозже расскажу. А сейчас вкратце то, что было с последней съемки, это уже было больше месяца назад, может полтора даже, когда я вытащил коряги из аквариума, купил фильтр и решил, что все. Но ну, после очередного гибели рыбок в аквариуме, решил последний рывок сделать. Хотя. Навряд ли последний. Я человек упорный. Если вы что-то решил, стараюсь довести до конца. Мне тут посоветовали знакомые отчеты. Не пригласишь какого-нибудь специально обученного человека, который придет со своими баночками, реактивами. Тут все на шамане быстренько на месяц выльет в аквариум что нужно и через сутки тут все будет уже хорошо. но в принципе, я верю в таких волшебников, в общем-то. Но мне хочется самому своими руками сделать, ведь это же не что-то необычное. У меня аквариум был чистый, на протяжении многих лет просто вот что-то произошло с балансом разбалансировалось и он стал мутнеть зеленеть рыбы гибнуть я хочу сам понять вот эти то есть про проникнуться чувствовать биоритмы которые там происходят и чтобы продолжалось как бы жизни ну чтобы я понимал все что там происходит как ни странно после того как я вот это все проделал фильтры деревяшки вытащил залил новые воды отснял видео об этом и через пару дней буквально вода опять начала мутнеть мутнела она постепенно но опять как бы в сильной степени уже муть была, правда вода не зеленела. Зеленели стенки, вот сейчас еще видно остатки на стенках аквариума. Да, вот изнутри, если так навести, то видно. Это я почистил. И Интересно, что появился белый налет. Он был и на растениях, даже на листьях. Вот эта иладея у меня разрослась. И на стенках прям было видно такие несколько белых пятен, таких сантиметра по три. Может, там, где сидели улитки, там почему-то вот этот... Я думаю, что это грибок какой -то. Вот, и я уже думал, какое-то сильное средство применить. Ну, может быть и измерять щелчность, кислотность воды. Может вообще туда перекись налить. У вас, благо у меня рыб нету. Улитки должны это как бы, выдержать. Такой химический состав. Ну потом я решил спешить мне некуда я решил взять его из мором просто ничего не делал вот оставил включал свет не очень часто но включать надо чтобы растения не погибли так и вот через пару недель он стал как бы осадок этот уменьшаться не осадок а именно взвесь вот то что муть такая в аквариуме потом я помыл фильтр когда он стал совсем прозрачным, я опять треть воды поменял она помутнела буквально на, на, на день не сильно и потом стала прозрачной, вот как сейчас так, ну и сразу же, для чего я грунт брал, вот смотрите я его насыпал вот в такую емкость мне пришла посылка из Китая и с первого раза мне не удалось записать нет у меня <связь> такой привилегии все время кому-то что-то надо поэтому будем монтировать я в комментарии к ролику дам ссылочку алиэкспресс где я это заказывал и там вы про эту траву сможете узнать короче вот первый пакет такие семена мелкие достаточно так и я наверное Зачем мне эти торфяные горшочки сами? Но я хочу и вот в этой коробочке прорастить траву и два торфяных горшочка на самом деле пока даже не знаю как я буду их в аквариуме размещать. То есть Сначала надо будет, так, открыл, открыл. Сейчас возьму салфеточку, чтобы они не рассыпались. Высыплю часть сюда. Все сразу сеять не буду, так как у меня эксперимент не факт что с первого раза получится вы же видите какой я экспериментатор все у меня с трудом происходит так ну вот эти маленькие миллиметр полтора крупнее чем маковые но В общем, очень маленькие так ну вот наверное десяток десяток чуть-чуть побольше сюда в этот горшочек думал пинцет понадобится но нет камушки тут довольно крупные смысла нету и в общем их э, на не в воду сразу они должны прорасти э, в, на на поверхности но влага должна быть. Их надо будет. Вот из такого сифона увлажнять. Причем, говорят, должна быть температура 28-30 градусов. Вот, собственно, из-за чего городуху я и городил, что так. насыпать наверху. какой-то здоровый с цветочка его бросим так для этого вот я все это затеял, чтобы их можно было куда-то поместить и я придумал место удивитесь Может быть. не растерять это все чтобы им было влажно я их буду опрыскивать и чтобы им было тепло. Да, такими пальцами как у меня только маковые семечки сортировать. Может налогчусь и возьмут меня какие-нибудь вышивальщицы бисером. Навыки новое развивать. Не знаю, наверное, уже более чем достаточно. Все, опрыскаю их. Так, наверное, еще и... Сейчас, их китайской палочкой для риса верхний слой перемешать я не знаю какие будут корни у них если хорошие корни и они прорастут то все как бы будет отлично если же мелкий корешок да большие листья получится ерунда потому что смотрите грунт крупный а когда чистишь аквариум грунт тоже надо как бы пылесосить как говорится вспомнил одну штуку ну и когда пылесосишь это они просто могут оторваться корни вытащиться из этих камушков и это все всплывает и будет не на месте расти а кучей плавать по аквариуму что мне совсем не надо я покупал как почва почвопокрывные растения, чтобы такой приятный коврик рос, так что я надеюсь, что это как-то прорастет, особенно вот эти, может они в тоф как-то растут, как там торфяной горшочек в аквариуме, не знаю, может он тоже размокнет, раскиснет, пока тоже не, не могу сказать, удачное мое решение так, ладно, я теперь здесь хочу пополам вот так разделить и с одной стороны вот эти черные маковые посадить. Я даже может вот так накрою сейчас, да, чтобы не случайно не засыпать на вторую сторону. А потом открою второй пакет. Ну, сеятель, конечно, изменяю. Еще тот. Так, я думаю, что... Наверное, еще, еще что-то подсыплюсь. И не повторяйте мою агротехнику, пока не увидите результат. Боюсь, что она у специалистов вызовет вопрос. Друзья, нет. Точно вызовет. Ну, на этот случай. У меня еще семена остались. Все, я закрываю этот пакет. Так, ладно, надо заканчивать, потому что мне не дают это сейчас спокойно сейчас открываю второй пакет ого ребята это нечто это просто на пыль а как их прорастить ну ребята демократы Дальше будет налегкая. Это, это не мак, это вообще даже. Это как споры папок. Когда... Вот она, как у меня на пальце. Так. Ну вот я выигрыг. Вот так вот. Короче, вот как соль, мелкая соль. И весь, весь стол у меня в этой, в этой штуке. Давайте я чуть-чуть вот горшочек. А, собственно, вот салфетки я встряхаю. В горшочек сейчас стряхну. ерунда вот получилось В горшочек такое впечатление что уже размок путь не подозревал что такие так а теперь попрыская. Теперь идем. Сейчас я вам покажу. Свою так, сейчас. Значит, вот наш аквариум. Открываем крышку. Берем лампу. прекрасно. прелесть Давно разрощенная была, а теперь попробую. Тут есть контакт и запускаем наш Титаник. О, я боюсь, что Титаник может пойти к дну. И уже у него крем на правый борт. Да. Смотрим. Вот такая вот лодочка получилась. И она плавает. Вот она будет стоять под лампой. Во-первых, там теплее будет. Надо будет опрыскивать. И через какое-то время, через несколько дней должны росточки появиться. Все. В следующем ролике, я надеюсь, уже покажу их. Всем привет! Запустил рыб в аквариум. Хочу вам показать. Сегодня привезли Друзья, ведерка рыб. И вот жизнь заиграла новыми красками. Надеюсь, это... это так и будет. Вот сейчас мне очень нравится. Как тут дела? Сегодня у них разгрузочный день. Несколько там зернышек кинуло корма и пока, пока только гуппии, маленькие, побольше разных расцветок. Разводы местного московского друзей в аквариуме. Такое потомство. Потом на следующем этапе еще к ним подселю каких-нибудь других рыб. Литка, прыгни. Моллюски, наверное, недовольны. Сейчас их будут за усы таскать. Все такое прочее. Один раз уже в эволюционной битве моллюски победили. Когда только они в аквариуме остались. Вот рыба опять вернулись в место обитания держать вот в курсе событий